Отдерну штору, осень за окном. Печалят тихий шорох палых листьев. Ах, где ты, где ты, мой родимый дом? Пишу тебе я каждый вечер письма. Прошу, молю, ты только уцелей. Пусть не постигнет участь разрушения. Оставила я душу у дверей. Свои привычки, планы, вдохновение В чужом краю пугает тишина. В тяжелых снах мне вой сирены снится. Мой милый дом, ах, если б не война, Нам бы век с тобой не разлучиться. Я как птенец, что выпал из гнезда, ты был моей защитой и опорой. Так будь же ими дом ты мой всегда. А я вернусь, вернусь, надеюсь скоро. Ключи от дома, верный талисман. И ими я твои открою двери. Я вновь и вновь ложу ключи в карман. И в нашу встречу верю. Верю, верю.